Здравствуйте, мир! На повестке дня Волкл-108 тесты лыжи, которая, надо точно понять, что это, потому что она очень спорная и двояка. С одной стороны, 108, вроде как фрирайд. С другой стороны, сама лыжа, но это не фрирайд. Такая лыжа, я бы сказал, такой фрирайд универсал, либо какая-то такая переходная, со склон не склон, то есть для людей, которые привыкли кататься на жесткой трассе и зачем-то тащат все эти ценности в целину. Зачем они это делают, непонятно, но таких людей достаточно много. И, в общем-то, они есть, и как-то. вот Любимый вопрос, который, по крайней мере, я чаще всего встречаю на российском в, в интернете при выборе лыжи, это хочу купить фрирайдные лыжи, скажите, как они едут по жесткому склону. Ну, вот эти хорошо едут по жесткому. То есть вот у них такое ощущение, что катание по склону, по трассе, по жесткой, на трассе, э, в приоритете. Вот они нам по трассе едут намного веселее, чем вне трассы. Значит, теперь по-дробному. Лыжа реально жесткая, притом реально жесткая. Не просто даже для фрирайдов, а для трассы она жесткая. Лыжа с очень ровной геометрией, поэтому для поворода, для маневрирования нужно работать так. Дозируя сначала вход с носка, потом с задника, иначе никак. Надо, абсолютно точно надо дозировать точно вход загрузки. То есть сначала давим на нос, потом уходим внутрь поворота, иначе никак она не хочет. Заднего рокера нет, поэтому пропрос задника происходит только при жесткой разгрузке. Но опять-таки, в принципе, когда вы перецентровываетесь наперед, она как бы разгружает задник. Есть, в принципе, как бы технически проблем нет снегу, а в жесткой стороне она пытается проломить его и продавить, и пройти мимо. То есть вот катание вне, вне трассы жесткой. Только если по укатанному снегу с какой-то жесткой подложкой, все никак иначе. Катание по трассе, там в ней вообще не проблема. Скитур, наверное, да, с ней не проблема. И по форме нет вопросов, и по весу нет вопросов к ней. Вообще, в принципе, как вот ставить скитурные крепления вперед хорошо она будет работать на фирне цепляется за него и на леднике она будет работать хорошо цепляясь лед то есть у нее вот какая-то вот в приоритете у нее цепкость стабильность хватка но совершенно не фан не отдача не веселье не управляемость вот и дальше собственно как если вот как бы понимаете правильно то в общем-то и выбирайте то есть хотите вот этой цепкости да берите хотите фана если для вас фрирайд это все-таки фрирайд и катания и фана и удовольствие то нет если вы как бы, да, вот трасса или дубовый, и... но теперь хотите еще как-то выйти за трассы или там кататься на широких лыжах, чтобы пацаны как бы вас оценили, ну вот как бы, да, вам будет на них все понятно. В общем-то, по управляемости это лыжа для гиганта. Это не фрирайдная лыжа, это чистый гигант со всеми вытекающими последствиями. То есть вот лично мне вообще такая лыжа вот вообще вот, рядом лежала, вообще никуда не надо. И даже скитур, она мне тоже не нужна. Хотя, если говорю, если взять вот сейчас просто взять табличку и оценить статистические параметры, то за счет поведения и работы на склоне на трассе подготовленной на жестком на ледяном покрытии, она, естественно, вырвется в рейтинге вообще. О, всех, всех порвет. Но как только отбрасываем подготовленную трассу, вспоминаем все-таки, что 108 это фрирайд, вообще нет, вообще ни в каком формате, нет, это не фрирайд. Вот и все. Я пойду за следующими. Вы лайки. Лайки нам, не, не, не лыжим. Вот. И подписывайтесь, читайте, заходите. Пока.